Здравствуйте! С вами Магазин Инструмент Центр. У нас сегодня в виде обзоре набор инструмента от компании Форсаж 4881, состоящий из 88 предметов. Немного о компании Форсаж. Фирма Форсаж это белорусская компания изготавливает инструмент профессионального качества, который делается в Тайване. Она широко известна в Белоруссии, в России, но на украинском рынке уже завоевывает популярность. Так как инструмент форсаж высокого качества и является профессиональным. Давайте по набору, который у нас сегодня в видеообзоре. Состоит он из 88 предметов. Как видите, вот, профессиональный инструмент Made in Taiwan. То есть, это в Тайване. Ну, и здесь у нас э, указано в упаковке Республика Беларусь, город Минск. Ну, то есть, данные о компании, то есть, адрес упаковки. По набору. В наборе вот гарантийный талон идет, бессрочная гарантия на инструмент «Форсаж». Покажу вам ближе. Такой гарантийный талон. На инструмент «Форсаж». Гарантия пожизненная при условии э, использования, то есть э, нормального использования инструмента. Так, по комплектации. В комплекте идут две трещотки на 72 зуба. Это трещотка на одну вторую, как вы видите. Здесь э, написано форсаж и номер согласно каталогу идет. На, каждом, на каждой единице инструмента идет номер. Ручка удобная. Резинопластик. Качественный инструмент. Люфтов нет в трещотке. Трещотка на одну четвертую. также же сама, 72 зуба. Ручка комбинированная. Резинопластик. Далее в комплекте тверточная рукоятка идет. Вот такие биты надеваются у нас на саму тверточную вот, рукоятку. Биты торкс, крестовые, идут шлицевые и шестигранные биты. Удлинитель гибкий в комплекте под четвертую. Далее Т-образный вороток 1 четвертая. Т-образный вороток под одну вторую. Также он используется как удлинитель 250 мм. И переходник можно использовать с трех восьмых. На одну вторую. Два кардана. Одна четвертая, одна вторая. Весь инструмент визуально очень качественный. Изготовлен из фромбанадевой стали. Здесь указывается вот на каждой единице инструмента. Как по мне, соотношение цена-качество по форсажу, наверное, лучшее предложение на украинском рынке. Инструмент качественный и сказать могу сказать от себя только положительные отзывы клиентов, которые купили его. Две головки свечные на 16 мм и 21 мм. Внутри резиновые вставки. Так, дальше. Для того, чтобы использовать биты под одну вторую, есть вот такой вот переходник. То есть вставляете нужную биту сюда. И можно открывать или на трещотку, или на Т-образный вороток. Биты тут большой выбор. Шестигранные, шлицевые, торкс и крестовые. Также есть переходничок для работы с шоповертом. Но его использовать можно с головками под одну четвертую. Вы нужную головку или биту и можете вставлять в патрон шуруповерта. работать Так, два удлинителя под 1 четвертую, 50 и 100 мм. Удлинитель под 1 вторую, 125 мм. Также в наборе у нас есть набор ключей. Самый маленький размер 8 мм комбинированный ключ. Как вы видите, здесь хром форсаж и номер согласно каталога форсаж. Есть, если вы потеряете его, согласно каталога можно его приобрести. И самый большой ключ у нас здесь это 22 мм. Как вы видите, визуально ну, придраться не к чему. Ни тебе заусениц каких-то, то есть некачественного литья. Все очень красиво, аккуратно, качественно сделано. Так, головки, которые идут в наборе, идут шестигранные. Самый маленький размер 4 мм под 1,4 четвертую. И самая большая головка на 32 миллиметра шестигранная. Данные наборы еще идут в комплектации с 12-гранными головками и с головками Surface. То есть можно выбрать один из трех ну, одну из трех комплектаций набора. Так, по комплектации я вам рассказал все. Сейчас я вам покажу еще кейс для хранения, что тоже важно. Так, Вот кейс для хранения. Кейс жесткий, изготовлен из пластика, как вы видите, очень красиво исполнен. Запирание на металлические замки. Ручка такая передвижная, тоже очень удобная. Не знаю, кейс мне очень нравится. И он не цельно литой, а с двух частей состоит такие металлические вставки штыри. Вот, визуально очень красивый кейс. Мы рекомендуем покупки инструмент Форсаж. Цена и качество ⁇ это лучшее соотношение на сегодняшний день. Подписывайтесь на наш видеоканал, смотрите видео и получайте скидки в нашем интернет-магазине. До свидания.